Под колодой, под колодой у нас девятка мечей. Ну что ж, карта переживаний, карта бессонных ночей. Что-то будет у вас среди ночи или когда вы просыпаетесь, вы не можете заснуть, потому что какие-то мысли негативные постоянно крутятся в голове. Карта, в общем-то, когда мы сами накручиваем себя, то есть не сам... ситуация еще, может быть, даже и не настолько негативна, насколько вы негативно вы о ней думаете. Так что все в вашей голове, постарайтесь избавиться от этого. Если вы страдаете именно бессонницами, значит, надо что-то менять, диету, может быть, образ жизни, может быть, больше свежего воздуха. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным вашим раскладом. В центре кристалла у вас шестерка посохов, которую перекрывает карта императора. В основе кристалла у нас карта Ирафанта, в недавнем прошлом карта смерти. Во главе вашего расклада у нас рыцарь мечей, в ближайшем будущем рыцарь посохов. Для вас, мои дорогие, карта мира, в вашем окружении десятка мечей. Надежды и страхи карта мага и чем все завершится карта дьявола. Ну что ж, давайте начнем с Малого Креста, две замечательные карты. Шестерка посохов – это карта достижения. Вы знаете, я даже вижу, кого-то из вас назначат начальником, или вы, может быть, у вас своя компания, вот вы вот этот вот император во главе. Либо вот император именно и повысит вас, повысит, признает вас за ваши заслуги, признает вас за ваши достижения какие-то, и вот, может быть, глава вашей компании или владелец компании, начальник, ваш большой заметят вас увидят вас оценят вас и может быть кому-то дадут должность повыше потому что шестерка посохов это повышение успех в любой области Особенно хороша эта карта, знаете, для тех, кто, может быть, публикует что-то, вот вас оценят, опубликуют, признают. Да в любой, честно говоря, области, даже по-простому, если вот мы даже не работаете, вы мама, папа, и вот э, вас ваши домочадцы признают, как самую лучшую маму. Тоже такое бывает. Не все у нас, знаете, в области бизнеса и карьеры. Бывает в жизни очень довольно такая простая и удовлетворяющие нас. <смех> Карта императора «Старший аркан» представляет знак зодиака Овнов. Для кого-то кто-то из Овнов очень значителен даже тут у нас и нарисована голова Овна. Человек постарше, человек, может быть, помудрее, либо он такой статусный, у него в должность, у него пост, может быть, даже какой-то. Может быть, даже человек занимается политикой, например. Это человек, который может помочь, может помочь советом, так как мудрый, может помочь своими связями, знакомствами, потянуть за правильную ниточку, поддержать вас в чем-то. Или, как я сказала, это может быть вот, э, человек, который, на которого вы работаете, то есть ваш большой начальник какой-то. Иногда карта проигрывается как карта отца. Может быть, с помощью вашего отца или знакомств вашего отца. Тоже вы можете получить какие-то достижения, что тут э, все бывает, правильно? В жизни. И родители могут помочь вам с, с чем-то. Нет ничего позитив, негативного в этом. В основе, в основе вашего креста карта Иерофанта замечательная. Старший аркан представляет знак зодиака тельцов. Кто-то из тельцов для вас может быть значительным. Карта, которая говорит вам, делай все по правилам. Причем не по юридическим каким-то законам, а по своим вот то, во что вы верите, какие у вас свои моральные принципы. Или, например, принципы вашего общества, где вы живете. Может быть, вы верующий, религиозный человек, и тогда вы вот следуете каким-то устоем, например, устоем религиозным или устоем вашего общества какого-то. А еще карта, знаете, такого религиозного брака, может быть, крещение ребенка, либо именно какая-то нерегистрация, а обряд. Обряд, брачный обряд какой-то проходить. И э, еще эта карта, карта учителя, ну, знаете, такого более духовного учителя. У каждого из нас, даже в школе, когда мы учились, может быть, был, был такой вот э, педагог, к которому мы всегда могли как бы обратиться не по знаниям, а вот именно с какими-то проблемами. Духовный учитель, может быть, на самом деле вы заняты, э, заинтересовала вас какая-то либо религия, либо какие-то э, духовные практики, и вот у вас есть такой вот учитель. А еще это может быть учитель именно вот высшего образования. Вы решите повысить свое образование. Пойдете на какие-то курсы повышения квалификации, в аспирантуру учиться, я не знаю, докторскую защищать. Либо вы будете преподавать где-то вот на таком более высоком уровне, мои дорогие. В недавнем прошлом карта смерти, а вот в этой колоде она даже называется «Смерть и возрождение». То есть, как, когда происходит смерть, что-то освобождается в нашей жизни, что-то уходит из нашей жизни. И, как говорила всегда моя мама, пусто место, свято, свято место пусто не бывает. То есть, то есть, на это место всегда приходит что-то новое. Так и у вас. Что-то новое придет вместо этого. Что у вас случилось? Какие-то серьезные перемены может быть. Может быть, кто-то ушел из отношений, закончил эти отношения. Отношения больше не приносят вам никакого удовлетворения. Нет любви, нету, может быть, даже взаимопонимания, нету уважения друг к другу. Нету смысла продолжать эти отношения. Отношения закончились, умерли, отмерли, даже правильнее сказать, которые освободили место для того, чтобы вы, как бы, может быть, начали новые отношения. Работы, которая не приносит никакого, например, душевного, не душевного, а скорее, знаете, такого морального удовлетворения. И финансового удовлетворения тоже пора закрывать, закончили, ушли, и теперь как бы меняем что-то. Меняем, может быть, свое направление карьеры, ищем что-то новое. Можем, может быть, хотим, не хотим уже больше работать вот в этой среде. Хочу совершенно все поменять, потому что карта смерти ⁇ это карта серьезных перемен. И причем, знаете, вот по этой карте можно, например, уйти с работы, начать заниматься своим бизнесом, то есть совершенно все другое, то есть тут у вас был начальник, тут у вас, кстати, по этой карте вы, может быть, этот человек быть владельцем бизнеса, вы вступите, вот будете работать с этим человеком, можно как бы быть партнером в бизнесе тоже вот по карте императора. И вот у вас это возрождение начинается. То есть тут это все уже ушло, уходит, и я как бы возрождаюсь. Карта возрождения, именно перерождения, То есть, например, часто привожу пример бабочки, то есть трансформации, изменения. Был червячок в коконе, а потом превращается в бабочку. То есть любой бизнес, например, не знаю, почему я про бизнес все... Вам. Любой бизнес начинается с червячка, потом превращается вот в, в такой бабочкой. И мы тоже иногда, знаете, что-то по, понемножку-понемножку, тихо-тихо, а потом начинаем как бы развиваться, крылья у нас вырастают. Старший аркан представляет знак зодиака Скорпионов. Кто-то из скорпионов может быть для вас значителен. Или было это недавнее прошлое, что-то у вас, видимо, случилось, что-то вы поменяли. Еще по этой карте это карта урок, урок жизненный такой. Как примешь изменения, так они и войдут. В твою жизнь будешь сопротивляться, жизнь посылает какие-то серьезные испытания, изменения, и вы сопротивляетесь им, они все равно как бы войдут в вашу жизнь, но более болезненно. Если будете как бы откроете свои объятия, примите эти изменения с легкостью, то также с такой же легкостью они войдут в вашу жизнь, будет не так трудно, не так больно. Во главе вашего креста рыцарь мечей, ну что ж, карта амбиций. Карта, даже подстегивающая вас, очень хорошо все проигрывается для тех, кто, например, либо ушел с работы, либо, например, начал свой бизнес, либо ушел с отношений. То есть не надо останавливаться на малом, надо стремиться к большему, потому что, когда мы стремимся к большему, даже если мы где-то на половине остановились, дос смогли достичь только половины, все равно это больше, чем когда мы стремимся к малому. Рыцарь мечей это, может быть, молодой человек или молодая женщина, не достигшие возраста 40 лет. Это люди воздушной стихии, весы, близнецы, водолеи, молодые, амбициозные, стремящиеся. Это люди, может быть, даже какой-то интеллектуальной профессии или вот человек, у которого постоянно какие-то возникают планы, идеи. И вот это все надо осуществлять, надо двигаться. Рыцари – это движение, движение, энергия, вот этот вот очень активный, актив с точки зрения интеллектуальной деятельности то есть у вас постоянно будут одолевать не зря эта карта во главе вашего именно во главе э, вашего расклада то есть у вас могут быть постоянно какие-то идеи так не останавливайтесь на планах и идеях реализуйте их помимо этого вот в это вот э, вперед флаг тебе в руки вот эта вот карта об этом говорит в ближайшем будущем у нас еще один рыцарь рыцарь посохов опять движение опять вперед опять э, энергия Замечательная карта. В данном случае у нас элемент огня, это энергия, это львы, овны, стрельцы, молодая дама, молодой человек. Кто это человек? Для кого-то, может быть, это предмет вашего интереса, то есть, может быть, вы встретите кого-то, девушку молодую или мужчину если это любовные отношения либо может быть вы работаете с этим человеком это ваш партнер по бизнесу вот этот человек если тут а, идеи планы этот будет все осуществлять у, у этого человека очень много энергии он будет ее вкладывать во что-то а еще люди огненные стихии они предприимчивы они не любят очень работать на кого-то они любят работать на себя это люди с какой-то знаете креативности у них постоянно творческие какие-то идеи Могут быть творчество, артистизм, даже какой-то. Еще и выражают они себя. Вообще люди огненные стихии они очень красивы. как бы, знаете, даже не сколько внешне, а сколько они могут себя преподать. Как-то с какой-то прической необычной, одежда какой-то, стиль у них может быть какой-то, кто-то любит татуировки, кто-то любит в спортзал ходить, они вот у них мышцы наращены, что-то вот это, вот это огненная энергия у них внешне всегда тоже как-то выражается какой-то, знаете, эксцентричностью, я бы даже сказала. Итак, для вас, мои дорогие, успешное завершение какого-то цикла. Карта мира – последняя карта в череде старших арканов, завершение чего-то, которое вот это завершение, оно дает вам возможность двигаться вперед, расширяться вперед. То есть что это может быть? Кто-то, например, завершил курсы повышения квалификации, которые дадут вам возможность получить лучшую должность. Например, получить прибавку к зарплате с, с лучшей должностью, зарабатывать больше, расширение идет. Это еще карта за границей, то есть дальних поездок каких-то. Кто-то из вас, может быть, будет ездить в командировки часто, кто-то, может быть, эмигрирует, тогда это завершение вот этого подготовительного цикла подготовки документов, паспортов, виз, разрешения на выезд. Вот тоже по этой карте. Что еще? Бизнес. Бизнес может быть, если у вас свой, может быть, у вас появятся иностранные э, какие-то партнеры, либо вы будете продавать или какие-то оказывать услуги, может быть, за границу или что-то вот в этой области. Но очень замечательная карта – это вот такая. Кто-то просто поедет путешествовать, может быть, в какие-то дальние страны, причем, может быть, кто-то посетит несколько мест, не одну вот какую-то там страну или город, а может быть, несколько мест по этой карте. Вокруг вас десятка мечей, не очень приятная карта, но, э, слава богу, она в вашем окружении, кто-то из ваших близких э, убит на повал, убит в спину, то есть в плане эмоционально убит, не бойтесь. То есть какая-то, может быть, травма такая эмоциональная, предательство, может быть, рядом с вами либо близкая подруга, либо близкий друг, либо ваша сестра, брат, кто-то близкий вам, человек, человека предали, могли предать в отношениях, измена, может быть, могли предать по работе, знаете, могли предать близкие, то есть, например, дети или братья, сестра тоже бывает такое, которые могут вот нанести такую эмоциональную травму. Тут в этой карте только одно более-менее позитивное, это ее номер, 10, конец цикла, что да, это случилось, да, ты это переживаешь, но надо как-то э, принять, принять урок жизненный вот этот вот и двигаться дальше. Нельзя как бы вот этим прибитым таким э, оставаться долгое время, потому что жизнь не останавливается, надо двигаться вперед. Вот это вы должны донести этому человеку, э, Карта выпала вам, значит, кто-то очень значительный для вас, поэтому вы должны как-то посодействовать или как бы повлиять на этого человека, помочь человеку двигаться дальше. Надежды, страхи» – замечательная карта э, надежды, карта мага. «Я все смогу сам, я сам волшебник своей жизни, у меня для этого все есть». Перед волшебником у нас всегда четыре элемента Таро. А что они такие? Что за четыре элемента таких? Пентакли – это ресурсы. Деньги ли, зарплата ли ваша, стабильность ли ваша, либо это ресурсы, это люди могут быть, знакомства у меня есть, друзья у меня хорошие есть, правильных местах. Вот это вот. Мечи. Мечи – это наша интеллектуальная деятельность. Это у всех у нас мозги есть. Мы все знаем, как ими пользоваться. Это вот у каждого из нас какой-то есть талант вот в этой области. И посохи. Посохи – это вот именно креативность, это талант. К чему-то у нас какое-то хобби, какое-то по работе мы делаем то, что вот к чему у нас талант есть. И последнее, это чаша, это люди, которые любят нас, это люди, которых любим мы, то есть у нас всегда есть какой-то вот, они нам помогают, мы им помогаем, вот это, это очень важно для, для, для нас, для, для людей. Вот это вот надежда, я думаю, на, то, на себя, надежда на себя только, я все смогу, и причем не только надежда, но еще и уверенность в себе, это очень хорошо, очень хорошее качество. И последняя карта ваша, ваша карта дьявола, особо не пугайтесь, старший аркан представляет знак зодиака козерогов. Скорее всего, урок вам, скорее всего, назидание вот эта карта того, что избегать, постараться избегать каких-то соблазнов. А соблазны разные бывают. Это э, соблазн, кстати, переработать, трудоголики, которые все время проводят на работе, э, прикрываясь тем, что, например, семье, что вы же хотите жить хорошо, вы же хотите, чтобы у вас все было. Но на самом деле не всегда детям, не всегда вашей жене или мужу вашему э, нужны эти деньги. Скорее всего, больше нужны вы и ваше внимание, поэтому все деньги все равно не заработаешь. У кого-то соблазн шоколадом, у кого-то соблазн алкоголем, у кого-то соблазн курение, у кого-то соблазн игровая зависимость. Вот это вот. Поэтому э, постарайтесь как-то э, контролировать себя. Шопоголики еще кто-то, деньги все зарабатывает и тут же их сразу все тратят на какие-то покупки. Э, помните о том, что все-таки карта выпала вам во главе, последняя карта вашего, очень важная как бы по послания для вас, поэтому, когда у вас будут вот эти порывы какие-то, вспоминайте, что надо все-таки контролировать себя. Так, давайте посмотрим про любовь, обещала, и, значит, надо выполнять. Начнем, начнем мы с тех, кто в паре. Итак, ваши первые три карты для тех, кто в паре. Опять десятка мечей, двойка пентаклей и рыцарь посохов. Ну что ж, мои дорогие, все-таки кому-то из дев могли нанести вот это в паре, вот такую вот травму душевную, эмоциональную а теперь вы как бы взвешиваете все э, за и против, стоит ли, наверное, оставаться в этих отношениях или нет. Не всегда это измена, потому что чаш, в общем-то, нету. чаши это ему такие вот э, любовные истории. Э, может быть, связаны с финансами какие-то, какая-то травма тоже. Может быть, потратили деньги, не, не, не вложили в семейный бюджет, потратили деньги из семейного бюджета на что-то. Но э, тут же рядом э, рыцарь посохов, вы знаете, если, э, скорее всего, если это измена, то молодая женщина здесь, молодая женщина, элемента или мужчина молодой, элемента огня, лев, овен или стрелец. Либо вы, может быть, после такой травмы утешитесь, тоже все может быть. Давайте посмотрим, что у нас выпадет для тех, кто одинок и в поисках. Ваша первая карта – девятка пентаклей, десятка посохов и карта шута. <с> Тоже очень такой, знаете, явный позыв вам. Во-первых, пока вы, для тех, кто одинок, вы пока остаетесь в одиночестве, но у вас такое, знаете, избранное одиночество. Кто-то, может быть, после развода, после длительных отношений. Это вообще женщина, которая... Любит окружать, окружать себя дорогими вещами. Эта са, карта называется «Сад Эдема», то есть она в саду Эдема. То есть она, у нее тут и фрукты, у нее тут и изобилие, и э, предметы какие-то. Э, Все-все такое. Знаете, любит ходить в хорошие рестораны, пить дорогое вино. Но в то же время женщина независимая, финансово независимая. Ну, для мужчин, кстати, может быть, вы встретите вот такую вот независимую, но смотрите, что вы на себя берете. Для женщин вы, может быть, как я сказала, по выбору пока одиноки, потому что у вас все есть, и вы пока вступать в отношения не очень хотите. Но помните, что вы на себя взвалили. То есть какие-то, может быть, у вас до сих пор после предыдущих отношений на душе тя тяжесть какая-то осталась. Пора эту тяжесть скидывать, потому что пока вы ее не скинете, как только вы ее скинете, а карта десятка говорит о том, что пришло время скидывать эту тяжесть своей души, со своего сердца, Тогда вы вот как ребенок, как шут, можете кинуться в какие-то отношения. То есть начать какие-то ноль с нуля, начать с нуля, начать свою личную жизнь вот так вот по-детски с нуля. Даже, может быть, с какого-то авантюризма, я не знаю, что-то вот такое. Для мужчин вы, может быть, встретите вот такую независимую женщину. Женщину, которая любит окружать себя роскошью. Пожалуйста, оценивайте свои возможности, что вы берете на себя, потянете ли вы вот такую женщину. Ну, если потянете, то замечательно, тогда вот вам флаг в руки, карта шута, можно кинуться как в омут с головой в эти отношения. Ну, а теперь мы посмотрим про финансы. Наша первая карта опять карта шута кто-то начинает заново что-то карта башни и король мечей ну что ж вы знаете такие серьезные карты я вначале как-то обрадовался увидев карту шута во-первых карта башни это когда что-то разрушается может быть закрылся ваш офис Компания, в которой вы работали, вас могли уволить, и карта, это знаете, может быть даже уволили несправедливо, вам нужно, нужно обращаться к адвокату, в суд куда-то, либо это вот этот вот ваш начальник суровый, неулыбчивый, не который отрубил, прям вот отрубил и все, и вам теперь надо начинать все с нуля. Но не надо особо бояться, потому что карта Шутана такая позитивная, в общем-то. На ней всегда нарисовано солнце. Солнце – это поддержка, это, это позитив какой-то. Может быть, и к лучшему, что… Понятно, что это болезненно, но может быть, к лучшему, потому что кто-то из вас может решить полностью поменять свои вот это вот, как вы зарабатываете деньги, все-таки мы смотрим на финансы, если вы тут работали на кого-то, тут вы решите, может быть, работать на себя или поменять полностью свой профиль, заняться чем-то совершенно другим, и вот это вот, и у вас, кстати, будет какая-то поддержка, тут нарисована собака, кто-то вас из друзей, может быть, даже поддержит вот на вашем новом пути, на новом начинании.